Добро пожаловать в Венкрузис! В Инкрузис мы делимся пронзительной историей любви. Общей любви к путешествиям, открытиям, исследованиям и страстному желанию помогать объединять единомышленников со всего света. Красивая история любви нравится всем. Мы первый и крупнейший в мире клуб, основанный на членской подписке и ориентированный на индустрию туризма. Наша миссия – изменить тот порядок, в соответствии с которым семьи копят, планируют и оплачивают свой отдых. В течение следующих нескольких минут вы узнаете великолепный новый способ познать этот мир с помощью нашего оригинального, основанного на членстве клуба. Да, вы узнаете, как такие же, как и вы люди, совершают путешествия своей мечты по всему миру. И как те, кто продвигает наш эксклюзивный клуб, основанный на членстве, получают возможность путешествовать бесплатно и зарабатывать за счет наших выгодных бизнес-возможностей для партнеров? Позвольте задать вам несколько вопросов. Если бы у вас было предостаточно времени и денег, и вы могли бы посетить любое место в мире, то куда бы вы отправились? Посетили бы вы впечатляющие направления Карибского бассейна, как, например, Сан-Хуан в Пуэрто-Рико? или, быть может, дикие пляжи британских Виргинских островов. Что, если бы вы могли отправиться в плавание из таких древних городов Европы, как Барселона в Испании, из Рима, Флоренции, Венеции или от уникального острова Капри в Италии, а также и от множества живописных островов Греции? Представьте, как гуляете по улицам Лондона в Англии, любуетесь ошеломляющими фьордами Норвегии, посещаете Стокгольм в Швеции и многие другие скандинавские направления. Просто предположите, получали бы вы удовольствие от исследования таких мест, как Гонконг и Китай, Токио в Японии, Стамбул в Турции и от различных городов-портов в Дубае. Если да, то вы в этом не одиноки. Миллионы таких же, как и вы, людей мечтают путешествовать и видеть этот мир и все, что он может предложить. Однако реальность такова, что для большинства людей все это так и остается лишь мечтой. Скажем прямо, заработать деньги, а потом и сэкономить их – задача сложная для большинства семей. Отдых должен снижать уровень стресса, а не добавлять его в вашу жизнь. И мы в Incruises нашли решение. Мы сделали так, что роскошный отдых теперь стал доступным, приемлемым и даже выгодным для миллионов людей по всему миру. И самое главное, что мы предлагаем лучший вид путешествий – круизы. Только представьте, вы вселяетесь в свою впечатляющую каюту, разбираете свой багаж, и с этого момента вам больше не нужно беспокоиться об упаковке и распаковке своих сумок, о трансферах в аэропорт и проблемах из-за отмененных перелетов, которые должны были доставить вас до вашего следующего места отдыха. Каждое утро вы просыпаетесь, чтобы открыть для себя новый город, регион или даже новую страну. Кроме того, на борту вы окружены такими удобствами, которые не сравнятся даже с теми, что предлагают пятизвездочные курорты. А еще вам предоставлен выбор из изысканных блюд мировых кухонь 24 на 7. Затем вы будете наслаждаться лучшими шоу уровня Бродвея или танцевать всю ночь напролет с тем самым особенным человеком. А как насчет развлечений и приключений на борту? Например, игра в баскетбол или мини-гольф, гонки на картинге и попытки установить какой-нибудь рекорд на водяных горках. Или, может быть, вы захотите испытать удачу в блэкджек, А как насчет столь нужного расслабления? Впрочем, все это лишь только на борту лайнера. А теперь представьте, сколько радости и приключений вы сможете испытать, когда сойдете с лайнера и начнете исследовать невероятные места, которые предлагает вам мир. Ну а если вы предпочитаете отдыхать в роскошных отелях и курортах, или хотите совместить все это с вашим круизным путешествием? То вы можете сделать это в нашем уникальном клубе, основанном на членстве. Благодаря мудрому руководству наших основателей, Майкла Хатчусона и Франка Кадины, а также сформированные ими команды мирового уровня, теперь у нас есть проверенный и единственный в своем роде основанный на членстве клуб. Ваш быстрый путь к беспрецедентному образу жизни, наполненному путешествиями. И этот основанный на членстве клуб – лишь только начало того, как мы можем помочь вам улучшить свою жизнь. Привет, меня зовут Майкл Хатчусон, я сооснователь и генеральный директор Инкрузис. Мы самое быстро растущее в мире сообщество любителей путешествовать с членами-партнерами клуба в более чем 190 странах. Наше смелое и неудержимое видение обогащать жизни людей и делать мир лучшим местом для жизни. И я горжусь тем, что мы подкрепляем это видение проверенными результатами со всего мира. Спасибо, что заинтересовались нашим приятным и оригинальным предложением. Позвольте мне объяснить, как работает наш простой, но в то же время мощный клуб, основанный на членстве. Наши члены клуба оплачивают 100 долларов США для активации своего членства, а затем платят членские взносы в размере 100 долларов ежемесячно. Но какую ценность вы получаете, будучи членом клуба? За оплату своего членского взноса вы будете зарабатывать и накапливать по 200 бонусных баллов за каждый членский взнос, что эквивалентно 200 долларов США. Вы можете использовать свои бонусные баллы для бронирования путешествий своей мечты в нашей собственной системе бронирования. Вы со мной? Вы платите 100 долларов ежемесячно и зарабатываете 200 бонусных баллов, что равнозначно 200 долларов США. И можете уменьшить розничную стоимость любого туристического предложения на нашем сайте. Думайте об этом, как о своем счете развлечений и приключений, который буквально удваивает ваш взнос и значительно увеличивает ваши возможности по оплате своего отдыха членство в клубе вознаграждается, и благодаря «Инкрузис» эти бонусные баллы превращаются в действительную экономию. И нет ничего проще, чем бронирование вашего отдыха мечты. В нашей современной системе бронирования легко ориентироваться, в ней используются самые мощные алгоритмы поиска, чтобы вы могли легко находить тысячи превосходных туристических предложений из интернета. Наши круизные маршруты пролегают через потрясающие порты всего мира, включая Средиземное и Карибское море, исторические города всей Европы, ошеломляющую Азию, а также Северную и Южную Америку. А цены, которые вы обнаружите на нашем сайте, являются такими же, как и у круизных линий и любых других наиболее популярных систем бронирования в интернете. Да, такие же низкие цены, как и в открытых источниках. Но то, что есть у вас, несравнимо ни с чем, и все благодаря вашему уникальному членскому предложению 2 за 1. Только подумайте об этом. Мы не предоставляем скидки на круизы. Вместо этого ваша экономия достигается за счет оплаты эквивалентной 50 центам суммы за каждый бонусный балл, который вы используете для бронирования путешествий по розничной стоимости. Как нам удается делать это возможным? Опуская подробности, это довольно просто. Отчасти наше предложение «два за один» возможно благодаря договорным отношениям, которые у нас есть с нашими поставщиками бронирований и круизными линиями наряду с нашей рекуррентной моделью членства. Кроме того, наш инновационный маркетинг из уст в уста сокращает накладные расходы, исключая крупные вложения в традиционные виды рекламы и колл-центры, обрабатывающие бронирование путешествий. И вот что здорово! При бронировании круиза вы можете использовать 100% своих бонусных баллов для оплаты до 50% его итоговой розничной стоимости. Что гарантирует, что вы будете экономить деньги каждый раз, когда вы бронируете круиз через нас. Позвольте привести небольшой пример. Вы являетесь членом клуба вот уже 4 месяца. Вы заплатили свой взнос за активацию и 400 долларов ежемесячных членских взносов, то есть всего 500 долларов на текущий момент и накопили 800 бонусных баллов. Вы нашли интересный круиз, в который хотели бы отправиться и подходящая каюта стоит 1600 долларов, включая налоги и портовые сборы за двоих человек. Не забывайте, что стоимость тарифа в 1600 долларов является такой же, как и самая низкая цена из открытых источников в интернете с включенными в нее всеми налогами и сборами. При оформлении вы применяете 800 бонусных баллов, а остальные 800 долларов платите собственными средствами. Подведем небольшой расчет. Поскольку на текущий момент вы заплатили всего 500 долларов за свое членство в клубе, а также заплатили 800 долларов из собственных средств для бронирования этого круиза, то ваш итоговый расход составил 1300 долларов за круиз, который в розницу стоит 1600 долларов. А это 300 долларов экономии. И дальше все еще интересней. Вы можете сэкономить сотни и тысячи долларов, бронируя множество круизов за многие годы, в течение которых вы будете членом клуба. Начинайте понимать, как вступление в наш основанный на членстве клуб может сэкономить вам тысячи долларов на фантастических круизных путешествиях. А если вы предпочитаете использовать свои бонусные баллы для бронирования отелей или отдыха на курорте, то и это возможно. Да. Для вас доступны тысячи предложений отелей и курортов по ценам, опубликованным в открытых источниках. И вы можете снизить их еще больше за счет использования бонусных баллов при каждом бронировании. Приведу лишь один пример. Размещение на 5 ночей в 5-звездочном отеле – в Нью-Йорке с розничной стоимостью в 1865 долларов бронируется всего за 1399 долларов из собственных средств благодаря применению 466 бонусных баллов. Все верно, используйте 466 бонусных баллов, чтобы забронировать это фантастическое размещение в отеле, которое уже было доступно по самой низкой розничной цене, опубликованной повсюду. А поскольку эти 466 бонусных баллов обошлись вам? Да, в половину этой суммы. И все благодаря нашему предложению 2 за 1, за счет которого вы экономите 233 доллара от самой низкой цены, доступной где бы то ни было еще. Но еще примечательно и то, что у этих бонусных баллов никогда не закончится срок действия. А если вы когда-либо пропустите ежемесячный взнос, то вы можете просто оплатить свои 100 долларов в следующем месяце, и вы снова полностью активны. В действительности же у вас есть до 3 месяцев, чтобы просто внести 100 долларов в качестве ежемесячного взноса и полностью активировать свою учетную запись заново. А если вы когда-либо пропустите оплату более трех месяцев подряд, то вы не потеряете свои платежи по программе членства. Вы сможете использовать 100% своих ежемесячных членских взносов в виде бонусных баллов для бронирования круизов или отелей и размещений на курортах на нашем веб-сайте до определенной суммы для каждого бронирования. Таким образом, вы будете спокойны, зная, что никогда не потеряете ни цента по своей программе членства в клубе», даже если перестанете платить. Ну а если этого недостаточно, то для вашей финансовой безопасности наша компания Incruises заключила с Trust My Travel соглашение о защите всех ваших взносов по программе членства в клубе. Все верно, мы выстроили стопроцентную клиентскую защиту с Trust My Travel, чтобы в том маловероятном случае нашего финансового провала вы получили возврат средств за все членские взносы, которые не были применены или использованы для бронирования. Так, каждый раз, когда вы совершаете платеж в Инкрузис, вы получаете письмо с подтверждением о защите, отправленное в ваш адрес от этого стороннего поставщика. Мы хотим, чтобы ваше решение не было подвержено рискам ни при каких обстоятельствах, и чтобы все, о чем вам нужно было бы беспокоиться, это о том, куда вам отправиться в свое следующее путешествие. Вы только представьте уровень своего спокойствия, когда будете знать, что, находясь на отдыхе, вы уже зарабатываете бонусные баллы на свое следующее путешествие, поскольку являетесь членом клуба InCruises. Послушайте, если все, что вы делали, это одно круизное путешествие в год, или пара отличных отелей или поездок на курорт за год, то вы могли бы вычеркнуть все направления своего списка мест к посещению, сэкономив при этом тысячи долларов от стандартных цен. Жизнь слишком кратка. В конце своей жизни никто не жалеет о том, что слишком мало времени провел в офисе и слишком много путешествовал. Все наоборот. Можете себе представить, сколько удовольствия вы получите, изучая этот мир, путешествуя в комфортной и стильной обстановке, создавая прекрасные воспоминания на всю жизнь со своими любимыми людьми. Уверяю вас, ничто не сравнится с вашим основанным на членстве клубом, где бы то ни было еще на рынке. И поэтому у меня только один вопрос. Вы с нами? Присоединяйтесь к нашему клубу и к нашей семье прямо сейчас. Вступайте в «Инкрузис». Что ж, теперь вы знаете, как работает наш основанный на членстве клуб и какую невероятную ценность он предоставляет. Позвольте задать вам один простой вопрос. Как насчет того, чтобы путешествовать бесплатно, или еще лучше, чтобы вам платили за то, что вы изучаете этот мир? Видите ли, одно мы знаем наверняка – никто не любит путешествовать в одиночку. И принимая во внимание невероятную ценность вашего эксклюзивного, основанного на членстве клуба, почему бы вам не рассказать всем своим друзьям и родным о принятии этого фантастического предложения? Подумайте вот о чем. Есть ли такие, кто не хочет путешествовать и изучать этот мир? Есть ли такие, кто не хочет быть в числе избранных? Поскольку в самой человеческой природе заложено делиться с другими тем, что вы искренне любите, мы создали одну из самых щедрых реферальных компенсационных программ из когда-либо разработанных. Мы хотели вознаградить вас, наших самых лояльных членов клуба, таким образом, чтобы вы финансово участвовали в развитии нашей компании по всему миру. Мы называем это «Партнерская программа InCruises. За дополнительный взнос за активацию в размере 195 долларов вы можете обновить свой статус в программе членства до члена-партнера клуба» и получить все преимущества доступного конкурентного дохода и образа жизни с беспрецедентными возможностями. А кто ваша целевая аудитория? У нас есть цель открыть для миллионов людей образ жизни, полный доступных и прибыльных путешествий. Подумайте об этом. Ожидается, что более 38 миллионов человек отправятся в круизные путешествия в 2025 году. И предположите, сколько людей будут останавливаться на отдых в отелях и на курортах каждый год? Более 100 миллионов семей. И поэтому ваш потенциал для роста огромен. А чтобы забрать значительный процент этого быстро развивающегося туристического рынка, Инкрузис решил использовать наиболее эффективную форму продвижения, известную человечеству. Маркетинг из уст в уста. Кто лучше справится с распространением информации об Инкрузис, если не такие же, как вы люди, у которых есть страсть к путешествиям и которые хотят обогащать жизни других людей? Видите ли, когда вы рассказываете про Инкрузис другим людям, вы не просто показываете им способ сэкономить на путешествиях и на отдыхе. Вместе с тем, вы обогащаете жизни людей, предоставляя им шанс познавать этот мир совершенно новым способом и создавать воспоминания на всю жизнь с их любимыми людьми. В вашей бизнес-возможности есть нечто очень заманчивое. У вас есть самое главное, что нужно для построения ценного и стабильного бизнеса. Реальный продукт с реальным потребительским спросом. Став партнером, в вашем распоряжении будет несколько преимуществ, которые делают оплату взноса за активацию совершенно оправданной. Среди них запуск собственного бизнеса, становление предпринимателем и... Возможно, получение выгоды от многих налоговых льгот, недоступных вам прежде. Возможно, вы хотите отправиться на заслуженный отдых со своим любимым человеком или проводить больше свободного времени со своей семьей? Или, быть может, вы просто захотите присоединиться, чтобы перестать платить свой ежемесячный членский взнос в 100 долларов? Да, наша программа предусматривает отмену вашего ежемесячного членского взноса. Вот каким образом? Когда вы привлекаете и удерживаете всего лишь пятерых членов клуба, мы выражаем вам свою благодарность отменой вашего ежемесячного членского взноса. И да! Вы после этого будете накапливать по 200 бонусных баллов ежемесячно, как если бы вы продолжали делать взносы самостоятельно. Вы понимаете? Бесплатные бонусные баллы равно бесплатные путешествия и изучение этого мира бесплатно. Некоторые из наших членов клуба становятся членами-партнерами только ради одной этой привилегии – бесплатного членства. Но это лишь верхушка айсберга. Компенсационный план InCruises предлагает 5 дополнительных способов заработать деньги – есть ежедневные бонусы «Мгновенная выплата» в размере 20 долларов за привлечение члена клуба и от 50 долларов до 150 долларов за привлечение члена партнера клуба. Это те, кто вступает в Инкрузис и как партнер, и как член клуба. Вы также можете заработать и еженедельные матчинг-бонусы. Они равняются общей сумме, которую сделали ваши привлеченные партнеры. Кроме того, у вас есть возможность зарабатывать рекуррентную компенсацию за всех своих привлеченных лично членов клуба, а также за всех членов клуба, которые были привлечены всей вашей командой партнеров до 20 уровней. Несмотря на то, что рекурентная компенсация выплачивается до 20 уровней, вы можете получать выплаты на неограниченном количестве уровней с нашим командным лидерским бонусом, который варьируется от 300 долларов в месяц до такой суммы как 100 тысяч долларов в месяц, в зависимости от достижения одного из наших 8 лидерских рангов. И не забывайте, что заработанные лидерские бонусы выплачиваются в дополнение к ежедневным бонусам мгновенная выплата, еженедельным матчинг-бонусам и рекурентной компенсации. А если и этого недостаточно, то партнеры, которые зарабатывают лидерские бонусы, могут оплачивать 100% стоимости своих круизов бонусными баллами. Таким образом, нет необходимости платить собственными средствами за бронирование круиза. И это значит, что они могут экономить еще больше денег за то, что являются лояльными членами клуба и самыми эффективными партнерами. Одно только это преимущество позволяет им путешествовать по всему миру бесплатно. Год за годом. Не тратя собственные средства на бронирование своего отдыха. Для наших же самых сильных лидеров, кто хочет оставить после себя наследие и изменить свое родовое древо на поколение вперед, мы создали ежемесячный глобальный бонус нового товарооборота в размере 5% от всего нового объема продаж, сделанного вашей командой. Теперь вы должны быть в восторге от нашего основанного на членстве уникального клуба и от наших фантастических возможностей для партнеров. А теперь вы будете приятно удивлены тем, что начать работать с Incruzis просто и доступно. После просмотра этого видео вы сможете зарегистрироваться и выбрать один из следующих вариантов. Вариант первый. Стать членом-партнером клуба. Став членом-партнером клуба, вы получаете лучшее от двух миров и действительно можете максимизировать свой доход и общий опыт путешествий с Incruises. Вариант второй. Вы можете стать партнером и начать делать деньги. Став партнером, вы сразу же получаете доступ к впечатляющему набору маркетинговых и обучающих инструментов. От живых обучающих видео и вебинаров, персонализированного веб-сайта, реферальных ссылок, платформы для видеоконференции и вашей профессиональной почты собака до системы продвижения, маркетинговых инструментов для социальных сетей, скачиваемых визитных карточек и приложений для смартфона, чтобы сразу же начать строить свой бизнес. Есть все необходимое, чтобы начать развивать свой успешный бизнес. Если вы выберете стать просто партнером, то не сможете копить бонусные баллы и упустите возможность освободиться от оплаты своих членских взносов по достижении вознаграждения бесплатное членство. Вариант третий. Если вы не желаете зарабатывать и хотите просто получать выгоду от экономии на путешествиях, то становитесь нашим клиентом, членом клуба. Сколь не был бы хорош этот вариант сам по себе, но до тех пор, пока вы не являетесь партнером, вы не сможете извлекать выгоду от того, что ваш членский взнос отменен, отправляться в путешествие бесплатно и зарабатывать какой бы то ни был реферальный доход. Опять же, выбор стать членом партнером клуба на текущий момент несет максимальную выгоду и является самым популярным вариантом. Итак, время принимать решение. Обратитесь к человеку, который привлек вас, и получите ответы на все вопросы. Но чтобы вы не выбрали, знаете, мы будем горды и рады вашему вступлению в нашу международную команду и семью. Итак, если вы готовы ездить по миру в фантастических и роскошных путешествиях год за годом по лучшим ценам, если вы хотите иметь возможность путешествовать бесплатно, если вы хотите больше зарабатывать, больше свободы и приключений в своей жизни, то наступил момент начать действовать и отправиться в свое фантастическое путешествие «Синкрузис».